Добрый день, дорогие друзья и лучшие на свете зрители! Сегодня я хочу ознакомить вас с вещами, которые были представлены в Музее Москвы 15 января и которые вы сможете купить на очередном фестивале Мосвинтаж, который будет проходить уже совсем скоро, с 4 по 5 февраля 2023 года с 11 до 21 часа. Это небольшой анонс этого нового фестиваля. В дни работы фестиваля посетители смогут увидеть три тематические выставки современных художников. Это архитектура авангарда, документальная вышивка и еще один проект выставка гобеленов из коллекции Валерия и Виталия Либа. Братья четверть века занимаются созданием гобеленов и исследованием всех этапов их производства, от живописного эскиза до подбора цветных нитей. Сюжеты гобеленов совершенно разные – архитектурные, ретроспективно-бытовые, сказочно-символические. Также на Мосвентаже в феврале можно будет познакомиться с работами иллюстратора Светланы Махровой из цикла «Мои 90-е». Светлана создает атмосферные, полные бытовых деталей, рисунки Москвы своего детства. Кроме того, на фестивале пройдут лекции по истории костюма, дворянского быта XIX века, секретами сочетания винтажных аксессуаров с секретами повседневных образов. В течение двух дней на фестивале можно будет купить винтажные наряды и украшения, редкие книги и журналы. Посуду и фарфор вы друзья. Я нахожусь у стенда своего любимого продавца коллекционера, продавца, который может рассказать самые интересные занимательные истории. У Ольги. А это Ардеко, у вас, да, тарелки? Ардеко, Бельгия. А это Бельгия. Это фарфор? Фаянс. Это фаянс. фаянс. Это ручная роспись рисунок характерный такой шуточный да. его можно на кухню либо на дачу она подвесная она не подвесная ну я знаю можно сделать да, да да я знаю. подвесной вот такой клеймов тесте вот есть еще одна там другая немножко И сколько стоит. Стоят они вместе четыре тысячи mm -hmm. по две uh -huh. тысячи давайте, за тарелку. Mm -hmm. По относикам знаю, а тарелки даже и не знала, что. Да, маленькие подносики, либо тарелочки. Это жесткого Ручная роспись. Но они всегда ручная роспись. Да, да, да. А и, и сколько стоят? Стоят они все вместе три штучки полторы тысячи. И чем они необычны, самим цветом фона. Очень красивым. Вот, можно купить три. Да, Это детишки Италия. Я думаю, что многие узнают их уже. Да. Это Джозе Пармани автор. О! Папа Да вы что? Да, уже современный. Ну вот Капо я Димонте. говорю, что если у вас что-то есть, то прямо что-то такое уникальное. Стараемся. Сами Просто люди? я пытаюсь такой... вам живу как взрослый такой и девочка в этой шляпе ой хорошо хорошо слушайте кошмачки все вот капа то он чем славится у него все прям до мелочей все такое да она в маминых вот. туфельках посмотрите как... да да каблуки велики велики но вот но супер а он с папиной трубкой тоже в папинах каких-то или в стареньких кошмачках. Да. да. как раз подпись. Мужчина. Джозе Парма. Да. Такой взрослый я. Да. И она. Женщина Хулиган. уже. Хулиган. Она в модница да. итальянская. Итальянская. Да, да, да. А, -а, вот. а. а где здесь подпись? Вот. Подпись. Вижу. Еще есть вот такое клеймо. Вот их все-таки ставили по-разному. Сейчас покажу на другой фигурке иногда они в тесте Массы этой да а иногда и вот. иногда они написаны вот. Вот она. это детишки из разных пар у меня долго был только мальчик а вот сейчас приехала к нему такая подружка два Нет, но они так хорошо смотрят прекрасно девчонка загорелая а мальчишка такой итальянец Бледненькие немножечко. Да. Но ну, смотрятся они чудесно. Чудесно. Армани, конечно, мастер. Да. Я просто заморожена. Обожаю такие а вещи. Вот еще капа демонта. Тоже Армани автор. Ой, какая. Такой Лили лилипутик, лилипутик со своим другом Я собакой. Собачка любит. Косточка в руке. Вот. Тут даже пока вот не вижу клима, но это фигурка ну, есть. Его. Да, есть в каталоге. Каталожные вещи. Да. Прелесть. Вот такая вот. Такой он кругленький. Если те такие ребята высокие. Вот покажу вместе. А этот еще малыш. А этот такой кругленький малыш. И это серия Лилипуты. Она нет. не такая частая. Да. Да, ну тоже очень, очень хороши, на мой взгляд, очень. И пес какой, смотрите, каждая деталь, буквально можно рассматривать это да, часами постоянно все. часами. Есть всегда что-то новое, вот что раз. Все разглядишь. таки сюда приходить, это как музей. Да. да. вот даже Рыбников, который был у вас. Да, Иван Рыбников. Он прямо Иван сказал, говорит, я прихожу как музей, но он многое покупает для себя. Всем рекомендую приходить именно спрашивать не просто ходить смотреть а именно спрашивать у продавцов если продавец знает он всегда сможет рассказать а кстати перекупщики не знают а продавцы которые сами вот коллекционеры, коллекционеры антиквары антиквары они знают Вот почему я вас вот прям я не знаю сразу с первого раза потому что вы коллекционер понимаете вы знаете все вот и до Какая а вот тебя, мне очень понравился жеребенок ребенок да. такой трогательный на длинных ножках ну такой трогательный просто... он только родился скорее всего да, и только да. учится бегать и... это фарфор это немцы это западная германия то есть фрг вот что еще вам рассказать длинно ноги а еще мне очень нравится вот это вот это как раз для меня видите тоже любит посуду, дама С подносиком, с посудой Правда, с металлической Расскажу про них сейчас Это не просто фигурка Опять же не просто Нет Ну, я не знаю Это просто... серия была фигур Это фигура английская да Вот такая ты? маркировка Кто это? Вот не знаю кто Не знаю просто эту мануфактуру Меньше занимаюсь Англией, это 1983 год. И написано 25 years together. Это значит, что 25 лет вместе. И серия была у них из трех фигур. На первый, первая фигурка это их свадьба. Вторая фигура 25 лет вместе. Вот так вот англичане представляют 25 лет вместе. Ну, чай это для них все. Чай, да, жена да. и муж любящий. И еще одна фигурка, по-моему, 35 лет вместе. Ну вот у меня одна, к сожалению, больше я даже не, не видела в России. Это бисквитный фарфор. Бисквитный? Под глазурью здесь только вот этот вот чайничек Смотрите, и подносит. Я думала, что бисквитный, он только белый бывает. Нет, бывает и цветной бисквитный фарфор. Вот это для меня новость. Да, Спасибо. Бывает. Очень-очень. Ну да. Девочки, это для нас. Это мы с вами. Точно. Я смотрю, у вас к этому хрусталю бельгийскому, который всем очень понравился. Есть еще что-то? Какая-то новая деталь появилась, да? Появился клош. Клош. Небольшой, то есть его можно использовать как масленочку. А там есть еще и нижняя есть часть. Есть нижняя да. часть, тарелочка к нему. Отлично. Это... Ручная вот эта нарезка, это старинный бельгийский хрусталь. Да, бельгийский, он вообще завораживающий вас. Очень хрусталь. хорош. Смотрите, какая здесь. А сервировка. Я представила, я же делаю сервировки стола, я представила это на столе. Это вообще, не знаю, это какое-то чудо. Надо только хорошенько продумать, с какой сватер все это делать. Я хочу сказать, ну такой ни у кого нет, понимаете? Покупать, что есть у всех, ну неинтересно. интересно, лично для меня, я не знаю. Кто-то, наоборот, покупает стандарт, а я люблю что-то такое, что... Вот такая чашечка, прекрасная, это конец 19 века, самое-самое начало 20-го. А это кто? Скорее всего, это немцы. Возможно Франция Тут характерные очень от руки Написаны цифры А вы И знаете, ман. что я хочу сказать? Я купила что-то наподобие этого У меня есть чашка Она с более таким Желтым слоновым паркором Слоновые кости, да, да. И вот Ай, такие вали. же почти цветы Это вообще ну это модерн, мне кажется Да-да-да, это золотые пасты Серебряные Да. Золотые пасты это Такая называется красота. Они выпуклые она маленькая, она все-таки коллекционная. Можно из нее попить, может быть, там раз в полгодика кофейку. Да. Один глоточек. Вот такая красивая красота бабочка. Смотрите, какие чудесные вазы с восточными драконами. Зелеными, синими, стеклянные. Потрясающе что-то. Ну, как вы поняли, я успела записать начало видео, и меня сразил грипп с полной потерей голоса. Так что извините за задержку, но я посмотрела, что очень настолько это интересная выставка, настолько богатая всем, что я здесь видела многих блогеров, которые ходили. Ну и, конечно, у каждого свой подход, свои знания, Выбирает каждый то, что ему интересно показывает. Вот, видела здесь даже Ивана Рыбникова, вот. А Анастасия Винтаж даже записала здесь 6 или семь видео с январского. Пока. Можно я вот ее руки возьму? Я все мечтаю о ней. Да, я, кстати... Пожалела, что в прошлый раз не сняла и хотела ее снять. Это ведь тоже чудесная. модерн, понимаете? Да, да, это чудесная. стиль модерн. Uh -huh. Модерн – это полноценный стиль, полный, который был. Но это самый последний стиль. И он был очень мало времени, но он поразил всех своим искусством. Это в архитектуре, в брошках, в украшениях, в во всем. Вот. И, кстати, хотела еще сказать про эту шкатулку. Помните, мы с вами говорили, показывали. Но вот здесь все свойственно модерну. У меня там э, спросила одна подписчица, она спросила, говорит, что это такое, что это за стекло такое. Вроде как она привыкла к зеленому, да, который у нас был Шкатулка в Шкатулка выполнена из такого же чешского стекла как и малахитовая, привычная для нас шкатулка или какие-то вещи из него. Все эти шкатулки вещи производили в Чешской республике, а она, как известно, также называлась ранее богемией, поэтому можно смело сказать, что эти шкатулки сделаны из богемского стекла. В эти же годы в мире славилось и муранское стекло, но в некоторых моментах все-таки отдавалось предпочтение богемскому стеклу. Например, из-за его тугоплавкости оно становилось более прочным. А само стекло очень уж напоминало камень с его неоднородной структурой. К сожалению, производство его закрыли, и теперь каждая вещица из него большая редкость. Эту чудесную шкатулку можно рассматривать очень долго, отмечая каждый изгиб тел девушек копну их вьющихся волос что вы помните очень свойственно модерну такие плавные извилистые линии покажу сейчас еще как сделан как сделана шкатулочка сбоку вот эти линии посмотрите плавные близкие к природу потому что модерн он этим и знаменит, что у него линии приближаются к природным это кто же нас? это удот Нет. и это карлэнс я думаю что многие многие знают карленса и его птиц вот такое клеймо посмотрите рассмотрите и это очень тонкий прекрасный фарфор очень хорошая сохранность перышки очень тонкие его вот даже видите по сравнению с моей рукой Носик прекрасный, очень красивый, конечно. Красивая, очень птица видная. Очень Тонкая работа. Так, еще раз это какая страна? Это Германия. Мануфактура Carolens. Красота. Прекрасная сохранность. А это вазочки у вас что? Это вот немецкая вазочка. Это елка. Эдельштайн, да. Прекрасный фарфор. Для вылепка. Вот кстати, настоящий. Бы Рисунок такой кобальт. А вы знаете, что вот именно ваза для одного цветка это тоже модерн. Признак. Они очень любили один цветок ставить. Это от них пошло, они придумали. Ну, надо же. Интересно, да. да такая чудесная вазочка, прекрасное испояние. И спаяние, она стоит? И я ее отдаю за полторы тысячи рублей. Да, не дорого, да. И еще у меня одна, тоже небольшая ваза, она совершенно в другом стиле. Это Вьетнам. Их э, рыбки, э, тарпы. Их рыбы, золотые, золотые тарпе, рыбки, тарпе, да. Тарпе. И это лак, их э, вьетнамский лак, это очень для них такая характерная работа, да, да. я даже вот была в музее и у них очень много картин старинных славок. У меня родители приехали из Вьетнама и у меня очень много из таких вот с карпом, у меня они же пиалы привезли, вот на пиалах там и карпы и драконы и, и все вот, да, ну кстати карпы золотые это источник жизни, это вот это такие рыбы, которые преодолевают, преодолевают для нареста огромное расстояние. И, и они символизируют собой жизнь, вот эту силу жизни. Поэтому это очень хорошая вещь, что ставится И сколько это стоит. Стоит она тоже полторы тысячи, у нее прекрасное состояние, без полов, без каркелюра. Чуть-чуть есть потертость, но ее даже вы не заметите. Не сверху, Советающе. нет, то есть она просто прекрасна. Это дерево, покрытое лаком. Да, лаковая миниатюра. Лаковая миниатюра по большому счету, да. да. Тоже целость. У вас все есть. У нас стекло, такая отличная, красивая база. Но да. видно, что стекло очень такое хорошее. Настоящее хорошее стекло. Да, настоящее хорошее стекло. И опять с посеребренной ножкой, да? Посеребреннее ножки. Да. Она где-то, я думаю, что года 70-60-е. Тут вот такая подкладочка бархатная. Вот такая она внешняя И вот такая очень она изнутри. красивая, форма. огромная. Подождите, форма, покажите, да. очень красивая. Прекрасное раскрытие. Да. И она огромная изнутри. Очень насыщенного кобальтового цвета. Изумительная. Это ваза и для гостиной, и можно в нее фрукты положить. Тоже да. будет очень красиво смотреться. Это Европа. Попробую сейчас вам звук продемонстрировать. Да. Настоящее стекло. Художественное. Скажите, что это у вас за вазы такие-то? Это чьи? У что у это такое? Расскажите я... про них? Нет, я про них хочу рассказывать не буду, потому что я получила это наследство. Общежит... Нет, ну это откуда они? Это Китай, старый Китай. Это старый Китай. Старый Китай. Старый Китай, это фарфор, да? Да. Старый Китай, фарфор. Они приобретались О. под пекином монастыря. Да вы что? Да. О. Поэтому тут разговор так местноскоп, а может так немножко. Подождите, это что ваш альбом? Это что? мой альбом, да. Это а -а -а. И это парные базы. Так что, что кто-то захочет поставить Это Китай тоже, да? Китай? ваза хорошая в хорошем состоянии а сколько такая ваза вас стоит очень красиво здесь даже более сложно здесь не просто проволока она еще витая у вас глаза. Да, да. смотрю даже платки здесь интересные да вещи шали даже какие-то платки огромные а это что такое это шелк это шелк да. Такие красивые потрясающие вещи и друзья как бы все мне было прекрасно и интересно. Наступило время нам с вами прощаться. Спасибо, что были со мной. Желаю вам удачи во всем и всегда. Мира в душе и мирного неба над головой. И не забывайте, совсем скоро мы с вами увидимся вновь. Обнимаю. До встречи.